Да, вечер перестает быть топным. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Посмотрите, что к нам идет в гости. Это настоящая боевая гроза. Нас фактически засасывает в облако. Вот в зоне, где краешек мы сейчас сюда прилетели. И помету о наших приключениях в прошлый раз, когда нас чуть-чуть прихлопнуло молнией. Видео на канале есть. Я... Сейчас буду снижаться экстренно. Я выпустил воздушные тормоза, чтобы нас не всосало в облако. Текущая высота 3000 там, метров. Знаю, что вы за нас переживаете. Я обещаю, что я не пойду к ее вот этой вот дождевой части, потому что в прошлый раз мы ходили туда и получили. Так, сколько у нас есть времени еще? Ну, наверное. Наверное уже времени-то и нет. О! Нет, это уже Там были настоящие боевые болди, нам это не понравилось. Сейчас мы тоже снимаем видео и ну, единственное, что подальше держимся. Этот фронт достаточно бодренько приближается к нашему аэродрому и это достаточно опасно. То есть если эта штука дойдет, в прошлый раз мы попали в шквал приличной силы, думаю, что и сегодня сейчас будет такой шквальчик и детский. Я хотел вам показать, что это для планера опасно, но относительно безопасно. Почему? Потому что до нашего аэродрома на текущий момент 10 километров. Идут постоянные доклады от наших коллег-пилотов, что они идут на посадку. Я делаю разворот в сторону аэродрома. Здесь зона всасывания. В общем, тащит все вверх. И покажу вам, что можно очень быстро на планере снизиться. То есть высота, повторю сейчас... 2800 метров, это 2 километра на аэродром даже больше. О, доклады. Я что делаю? Ставлю закрыл, а то пусть на третьем остается. Полностью выпускаю воздушные тормоза, первое мое действие. И сейчас я сделаю скольжение еще, чтобы еще быстрее снижаться. Засекаем время 15.55. А во сколько я приземлюсь? Нас придерживает, и поэтому мы снижаемся не очень быстро. А нет, у меня тут, тут экран был. 13 метров в секунду. 14 метров в секунду. Полностью выпущенные воздушные тормоза и скорость в конце зеленого сектора. То есть воздушные тормоза максимально эффективны на высокой скорости. Вы хотите с зеленого сектора я не хочу, потому что это чревато. Есть еще способ увеличить снижение. То есть это на воздушных тормозах еще сделать скольжение. Вот так это выглядит. Я даю полностью правую педаль, а ручку даю влево. И вот на этом скольжении, ну, кстати, заметь, чуть меньше скорости и не получается. 12 метров в секунду у нас было больше. Ладно, не буду насиловать планер. Если бы у меня отказали воздушные тормоза, то я бы, конечно, снижался уже, используя только скольжение. Ну, кстати, давайте посмотрим. Понятно, что отнимет это у нас несколько минут. Но потрякивает. Я уберу сейчас воздушные тормоза, ставлю только вариант скольжением. Закрываю тормоза. Пролетим какое-то время по прямой. А тем более, если мы так будем шпарить, мы до аэродрома долетим. С, таким, с такой интенсивностью. Так. И скорость 150. Сейчас успокоится усреднитель, потому что он сейчас за 16 секунд считает. Сейчас у нас 4 метра средняя, но она на самом деле должно быть около 2 метров на нашем планере на такой скорости. Так. Ну вот 2,8, 2,7. А теперь и я делаю скольжение. Полностью ногу и ручку даю. И вижу, что 1,3 метра в секунду. не сильно эффективно. 1,7 метра в секунду. Вот зона подсоса перед грозой. Видите, если бы у планера не было тормозов, то и он, в общем-то, и снижается не очень энергично это да вообще не снижаемся пошли, а не ты ноги с педали убрал да убрал конечно но ну, твои я смог выжить на скольжение друзья может скольжение я не делаю слабенько давай попробуем вот это да я всегда считал что я слушай ну здесь поток восходящий сильный да, еще я думаю, раз ты да, скольжение было плохо сделано педаль ты мне не давал продавить вот Теперь полегче. Но на таком скольжении нам пытаются створки оторвать. До 7, 7 метров в секунду, 8 метров в секунду. Вот это нормальное скольжение уже, друзья. 9 метров в секунду убираю. Но скольжение, чтобы вы понимали, это когда планер раком летит. Когда воздух вытекает под углом. Делается оно с помощью... Дается одна педаль вправо. А ручка влево. И вот видите, сейчас нитка показывает, откуда воздух. Я вам еще раз скольжение сделаю. Собственно, за счет скольжения мы уже и снизились. Мы бросили все, что у нас было. У нас осталось 1200 метров. Перед нами заходящий на посадку планер. И это, конечно. Кстати, сосет как все. Слушайте, уже. Давайте я вам круг сделаю. Посмотрите, видите, насколько быстро приближается линия осадков. Но тут не зря ты все. Я мог бы сейчас сделать короткий афганский заход, э, заход такой, энергичный, но, к сожалению, на плесаде не я один, начинается трясти прилично, и поэтому я буду пропускать коллегу. То есть в наше время вроде как мы быстренько приземляемся, а на самом деле не быстренько, из-за того, что, скорее всего, коллега будет делать большую коробочку. Ну давайте посмотрим. 22 км в час, западный ветер потреплет нас немножко Видите, он идет по длинной коробочке Аккуратненько А все это время, например, если бы подходил грозовой фронт Еще быстрее, то все это время Идет нам не на пользу Так, вот он сделал в классическом месте Четвертый разворотик замечательным образом идет на посадку. Давай посмотрим, если у нас кто-нибудь. Ну и видите, да, время захода вот это вот это прямая. Но зато он сейчас может аккуратненько, точно скорректировать собственные там положения относительно исправить ошибки. То есть такой заход классический и правильный. А мы, так как мы на кругу поспели, сейчас больше никого нету на кругу, я никого не вижу. Высота нормальная, корректная. Мы сейчас выполним энергичный заход. Я вам покажу разницу. Но такой энергичный заход имеет смысл делать, если только ты умеешь. И если это действительно нужно. Но если его никогда не тренировать, то ты никогда не научишься энергично подземляться. Планировщик катится. Сейчас мы убедимся, что он освободит нам полосу. Вы знаете, как был случай, когда раскорячился планировщик на полосе, и потом его объезжать пришлось. Я сейчас выпускаю шасси, чтобы уже не забыть. Оп, Все нормально. И смотрим, ровно 90 градусов ветер и достаточно сильный. Там 20 км в час порывы больше еще. Так, я докладываюсь. Сарл Батин, Виктор, Довин, Клянинг, Тусаус. И отличие захода того пилота и моего будет в том, что я выпускаю закрылок на полностью э, выпущенное положение на лендинг. И... Выпускаю воздушные тормоза, тоже на полностью выпущенные. И как самолет с отказавшим двигателем, я это уже многократно показывал, иду по короткому орбитальному заходу. То есть это значительно быстрее все получается. Да, смотрится страшно, но так как я это тренировал много раз и на большей высоте, то и здесь надо, конечно, угадать вот с этим вот выходом на ось полосы. Но видите, как я аккуратненько попал на нее. И сейчас я компенсирую носом. Вот этот то, что планер пытается сдуть с полосы. Видите, как нос показывает в педалью подправил. Нос показывал вправо, я в левой педалью, потом его перед касанием подправил, чтобы э, ось планера совпадала с направлением движения. Иначе можно, ну, на самолете можно шасси разуть или стойки сломать. На планере, в общем-то, ничего страшного. Если мы ты, ты хлопаешь, да? Опять как <смех> в самолете. Все, друзья, мы подъезжаем к ангару Пока то боковой ветерочек-то чувствуется Вот в ангар единственное закрыт Кто-то нам пригородил Вот невезетно Так бы в ангар заехал А так придется стоять в очереди и ждать Пока будет загрузится Хотя а девушка летает Мует планер в ангаре не, не мочить ничего. Нашла время. Ой, гроза на подходе. да, тут мыть планер? Тут прятаться надо. Надеюсь, друзья, я вам смог показать, как, насколько может планер. Видите, что это даже намного лучше самолета с точки зрения возможности снизиться. Ну, хотя какой-нибудь пилотажный самолет и быстрее снизится. Но у нас еще есть эротемическое качество. Мы можем еще далеко пролететь. Да, мне страшен отказ двигателя. То, что, на ну, или нет совсем, или такой самовзлетный, который мы можем тоже достать то есть планер это просто бездна возможностей. так что до новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта, не беспокойтесь за нас все хорошо